Вторая часть решения задачи D17. Давайте разберемся с данными задачи. Итак, мы уже читали. Тело вращается вокруг неподвижной вертикальной оси под действием момента, который вектор момента расположен тоже вдоль оси Z. Начальная угловая скорость нулевая, то есть из состояния покоя начинает раскручиваться под действием этого момента. Момент Т1, плоскость симметрии въезжает точно в плоскость YZ. Но это сделано, чтобы исключить, упростить ну, форму записи уравнений. Наше тело представляет из себя однородный цилиндр, из которого вырезан конус. Вот этот цилиндр, из которого вырезан конус. Вот он находится на этом стержне, который отклонен от вертикали на угол гамма. Угол гамма нам задан. Угол гамма, да, вот он задан 30 градусов, то есть вся геометрия задана. Стержень, вот этот вертикальный стержень имеет высоту А плюс Б, то есть вот они А и Б, 3 метра. Здесь ОО1 у нас зано, да, полметра, и на эту точку О1 насажен вот этот цилиндр, из которого вырезан конус. Массами стержней пренебрегаем, то есть силы тяжести, например, которые действуют, и, соответственно, момент инерции от этих стержней равны нулю все. Найти реакция опор. Ну, давайте запишем данные задачи. То есть, что нам дано? Конечно же, нам дан рисунок 1. Вот тот самый рисунок, который мы только что рассматривали, он важную информацию дает нам. Какую он информацию дает? Ну, давайте я сразу зарисую структурную схему этой задачи. То есть, вот у нас стержень. Вот это точка А, это точка Б. Вот это у нас, соответственно, подпятник. Это в точке Б. Это располагаем мы, значит, вот это отросток у нас, значит, ОО1. Как он обозначен? Это у нас высота А. Это Б. Давайте я лишнюю геометрию нужна. Ладно. А, Б. Это О и О1. Вот здесь у нас насажим наш цилиндр. Давайте я изображу его в плоском варианте. То есть вот такой цилиндр. Вот такой цилиндр. Двузубец, скажем так. Это значит вот его высота H. А это его радиус основания R. Как они у нас обозначены? Большой или маленькое? R маленькая и H маленькая. R маленькая и H маленькая. Ну, вот уже здесь, значит, вот у нас, значит, это ОО1 у нас тоже дано. и H R тоже дано, то есть геометрия полностью дана. Соответственно, мы этот угол гамма-отклонения тоже нам дан. Вот, вращение происходит вот таким образом. Омега, причем момент действует, почему? Потому что момент действует тоже так, а начальная угловая скорость равна нулю. То есть момент вот так действует. Ну, если изображать векторами, то что это означает? Что здесь... Угловая скорость направлена вот так, омега. Также по оси Z направлен что вектор момента. Ну и соответственно, значит, и вектор углового ускорения тоже направлен по оси Z. Что у нас происходит с телом? Оно вращается вокруг этой оси, соответственно. То есть, если я возьму центр тяжести этого тела, центр тяжести у цилиндра был бы точно в середине. Раз из него вырезали что-то, значит, причем... Большую часть вырезали с этой стороны. Значит, центр тяжести сместился сюда. То есть у нас центр тяжести где-то вот этого тела должен быть ниже половины высоты. И вот так вот вращается вот по, такой, вот по такой траектории, то есть по окружности. Центр тяжести вращается. Все точки тела движутся по вот таким окружностям с центрами на этой оси. Вот это значит движение, которое испытывает данная точка. Причем движется она либо равноускоренно, либо равнозамедленно. Зависит от того, как у нас момент у нас там какой. Ну, в общем-то, момент у нас постоянный. Ну, наверное, все-таки угловое ускорение будет постоянным. Сейчас мы будем смотреть, поскольку здесь постоянные характеристики, инертные, и момент из постоянных. Ну, вот задачка. Значит, вот у нас реакция. Реакцию в точке А в подпятнике мы раскладываем на три составляющих. X, A, Y, а Z, A. И здесь на X, B и Y, B. Это реакция скользящая заделка. Вот уже здесь я в упор не понимаю, почему мы не учитываем две реакции. То есть, вот строго говоря, я бы здесь добавил еще два момента. M, A и M, Y. Потому что это у нас реакция подпятника. А здесь э, то же самое MXB и MYB. Почему этого не делают авторы, остается только догадываться. Я напоминаю, что здесь у нас реакция опор. Существуют стандартные значит, правила определения реакции. В частности, если это у нас реакция тела закреплена в подпятнике, то есть вот... То реакция возникает у любой связи. Вот в точке А мы закрепили тело в подпятник. Реакция возникает в том направлении, в котором связь мешает телу двигаться. Вот эта связь не мешает. Единственное, чего она не мешает делать подпятник, вращаться вокруг этой оси. Допустим, это ось Z, это у нас ось X, Y. Вот X, Y и Z. Но она мешает, эта связь что не позволяет делать? Она не позволяет по идее, поступательно вращаться в этих направлениях, но и вниз. Вниз только поступательно вдоль оси Z. То есть, она, соответственно, возникают ее реакции. Значит, реактивные силы R, R, Одну реактивную силу мы раскладываем на три компонента. X, YA и Z, В координатном виде. Но здесь вот это реактивного момента вдоль оси Z не возникает. Но вдоль других осей они возникают. То есть, вдоль оси MX и MY. Момент, да, давайте большим будем изображать, чтобы у нас... Ну, вдоль оси Z он не возникает. Вот какая реакция, в общем-то, у подпятника должна быть, по-моему. То есть, вот эти две составляющие. То есть, здесь возникает реактивный момент. И здесь возникает реактивный момент. Но лучше изобразить в положительном направлении. Правда. Вот так. То есть вот эти два реактивных, то есть, когда тело попытается, вот это тело попытается провернуться вокруг оси Х, то подпятник начинает ему препятствовать. То же самое, если он происходит допустим, это круглая форма, то же самое происходит, если пытается провернуться вокруг оси Y. Абсолютно аналогичная ситуация, когда у нас дана скользящая заделка, ну или как называют авторы подшипны. Вот точки Б. Закрепили мы скользящие заделки. Чему не мешает скользящая заделка? Она не мешает совершать следующее движение вдоль оси Z, оси также, как здесь расположено. То есть это у нас ось Z, это у нас оси X и Y. Вдоль оси Z она не мешает двигаться поступательно, и она не мешает вращаться вдоль оси Z. То есть реакция в точке B, если вот это у нас X, Y и Z, по оси Z реактивная сила не возникает, но по оси X и Y... Если пытается сдвинуться, например, туда или туда, повторяю, вот в пространстве это будет вот такая, например, трубка. То есть по оси X или Y, когда пытается сдвинуться, возникают вот эти две реактивные силы. Точно так же, аналогично, возникают вот этот момент проекции на оси X, Y и Z. По оси Z не возникает реактивности. То есть, если тело проворачивается вдоль оси Z, реакции не возникает. Но реакция вот здесь M B и MXB и M yb она возникает когда тело пытается провернуться вот вокруг этой оси то есть оно вот как-то вот так вот пытается накрениться либо то же самое вокруг оси y вот почему здесь авторы не указывают эти моменты причем то же самое делают и в задаче d16 я честно говоря не знаю поэтому если бы я решал эту задачу мы бы решали ее несколько иначе мы бы ушли от сборника заданий Яблонского. но к этому мы, может быть, вернемся, когда будем уже просто рассматривать в произвольном порядке задачи. Сейчас давайте вернемся к сборнику заданий Яблонского. Итак, то есть вот здесь разложили авторы вот именно на эти составляющие, вот эти, то есть только указали реактивные силы точки А в подпятнике и точки Б скользящие скользящей заделке. Ну, какие действуют внешние силы? Давайте запишем. Ну, вот одну, значит, собственно говоря, давайте запишем данные сначала закончим. Данные у нас, значит, там что еще было? Значит, вот эти характеристики. Инертные, момент инерции, то есть масса вот этой ну, цилиндра с вырезанным конусом. Масса равна 32... Килограмма. Момент, который действует равен вращающий 60 Ньютон на метр постоянно, он не зависит от времени. Геометрия R 0,25 метров. H это значит радиус основания цилиндра. Ну и конуса тоже. Они совпадают по высоте. H равняется чему-то у нас 1 метр. Гамма угол 30 градусов. Вот этот угол наклона. Стержня, на который насажен цилиндр. А у нас равняется 1 метру. В равняется 2 метрам. Тау равняется 2 секундам. Напоминаю, что у нас было общее условие, что начинает вращаться из состояния покоя. Стержень совпадает с осью симметрии, то есть он насажен посередине диска основания цилиндра массы стержней пренебрегаем нам требуется найти значит, реакции А и Б ну, в координатном виде то есть вот я сказал то есть, фактически нам требуется найти что значит х А y A, Z, A, и XB и y B. я уже рассказывал в этой части что здесь не так, на мой взгляд, куда-то делись еще четыре реактивных момента, состав, точнее, четыре составляющих вот этих двух реактивных моментов. Потому что и здесь, и здесь возникают реактивные моменты, когда тело вращается вокруг неправильных, в кавычках, осей. Но давайте решать, идя сегодня по-яблонскому, чтобы мы все-таки останавливались на нужных методов, то есть раскрыть то, что опущено в решении у ну, то, что на чем мельком останавливаются авторы у этого сборника заданий. Но об этом в следующей части.